Тетя Вань, там такое творится! два раза Цыпленок два раза сюда крас сюда раз одна большая одна большая с третьего стола ага. Понял? Потух. сегодня так пройдет а завтра по морде получишь понял Замовар не затух, а то опять по морде побылась.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 Могу я видеть официанта прошлого? Прошло. Вот Это Артём, брат Павки. Тебе чего, деревня? Это ты Пашку бил. А что? Ты меня бей. Семены, Семенович, добро здоровиться! Здорово! Ты что, а? Петро Семен, возьми папку на выл! Не дело парню грязную посуду перемывать и хамом прислужить, а? Ладно, ступай в деполк, сменным гонщик и дым! приехали. Значит, смена власти будет. Факт смена. <смех> Эй, лобни мои глаза. Партизаны. Эй, хлопцы мои, дайте воды напиться. Сережка, воды! Вально, воды! Ну, здравствуйте! Здрасте! Здорово! Какая власть в городе хлопцы? А никакой власти у нас нет, сама у нас власть. Дайте воду! такие красные много знать будешь скоро состаришься а бабанту видать чего видать что красный ну допустим красный теперь ваша власть будет нет ребята немцы идут <звы>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 Руками не возьмешь. Зачем голыми? Ты на 20 винтовок народу роздали. И Слушаю, господин германский офицер хотят узнать, как ваше имя и фамилия? Белоус Иван. А.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 Есть футер? Здравствуй, Сергей Петрович. Здорово, Федор Иванович. Здорово. Здорово, Федор. Здорово, Артм. Здорово, Федор Иванович. Здравствуй, папаша. Здорово, Федя. Павка, глянька, матрос. Сидите, банды. Слухаю. Ох, Слухаю. Господин германский охватер просит вас. Встать! Сынок, плохо наше дело будет. Как взяться? Сойна Майстет. Эйзер викандер знает историю нашего сею, чтобы Здесь наша сила и наша миссия нашу культуру и цивилизацию, не умирать. Это была не другая война в истории, цивилизации и культуры против варварства. Война против нас, война против нас. Слушай, так вот, то я Давайте, паровозы говорят, нужно Германию кормить. Wir deutsche Soldaten kommen für mich aus ihre Feinde. Wir sind ihre Freunde. Wir wollen ihr Barbarei in ein zivilisiertes Land zu verwandeln. Und Sie müssen das verstehen. Sie müssen arbeiten, Tag und Nacht arbeiten, um uns in unserer Mission zu helfen. Wir werden den Bolschewismus aus ihren Köpfen ausrotten, hinausschmeißen. Überlassen Sie. ich oh. Ich will Шоль народ! Пошел на работу, говорит! Стройщик, говорит! Смехали! Иди! Como! É Забастовка! Эй, ребята! Немецкий в колбаса! Да. Ребята, ребята, пошли рыбу ловить! который курит папироску. Когда красные вступили, он у них для остался. и оружие населению раздавать. Хинзель! Хинзель!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 Мой приятель, ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви вы Проваливай. Ну, быстрей, быстрей. Ну что, уйдешь? Ну, <свист> Мы еще с тобой встретимся? Корчагин! Ладно! Где вы так научились драться? А вам что за дело до моей драки? Вот это был удар. А говорят вы хулиган, профессиональный забияка. Это ваш Виктор свол шпанский сыночек, барышня в штанах, душа из него вон. Но зачем же вы так ругаетесь? А таких только кулаками и учат. Ну как нехорошо. Прощайте, барышня, мне домой пора.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 Черт знает, что такое. Этот черт знает, что такое это варварство. Стрелять по дорогам на деревьях за кустов, по дорогам, по которым движется армия императора. Это черт знает, что такое Сой Форк, Зой Лантвас, Унырхардс. Умер Хертесе. Вы знаете, что такое корова? Виноват? Корова! Корова?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 Немецкий военный словар не знает слова партизан не знает. В немецком военном словаре есть слова этот пеброкизирован. Это принадлежит германской армии. Есть слова вы будете расстреляны, есть слова вы будете повешены. Понятно? Ну, так точно. У вас кровь, господин комендант. А в тюрьме у вас безобразие. Нет, те сидят, кому следует. В мастерских на всех стенках объявлений у кого оружие непременно не есть. Ну, я говорю, что не было у меня никакого оружия, сейчас нет. Пугач вы дворе у кого найдут, на месте кончают. Пришли в чужую землю и разбойничают и роды. Надо смотреть, что Павка чего в дом не принес. Найдут, меня первого расстреляют. понимаете? Заходь, Кадр Иванович. Здравенький, Здравствуйте. Хочу вас на якорь сесть. Можно. Мама, соберите человека. Нет, обедать не буду. А чайку бы? Хорошо. Мама. Эй, Камалет! Давай, как нечего делать, умоемся.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 А ну-ка, раб божий, поди-ка сюда. Нам раз с тобой подумать надо. Говорят, что вы были сознательны. Командо а Ивана Белуса, говорят шлепнули, а вам будет благодарность. Говорит, не езжай, но усмирение везешь. Повезешь, когда штыком в спину толкаешь. Делоуса убили, не повез. Брось, брось душу мотать.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 В конце было приписано четверостишье, которое которые они учили еще вместе детьми. Живу ли я? Живу ли я? Я Мошка все ж счастливая. Я Мошка все ж счастливая. Хотите, я вам дам прочитать эту книжку? Мне пора. Я тоже с вами пойду. А я бегу, вам не с руки. Почему? Побежим вместе, кто быстрее? Ну куда вам за мной? Раз, два, три, догоняйте! Эх! Все равно догоню! Что, попалась птичка?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 Люблю. Пойдемте к нам, у нас много книг? Не пойду, вам попадет. Кажется, зачем такого обормота привели? Фу, чепуха, пойдемте. Дайте мне новую рубашку. Я заработаю. Я спрашиваю, мы виноваты, а дети наши виноваты. Мы что, звали их судьбой? Наших убивать везет. I do do Матроса, мальчишка в белой рубашке, он а туда побежали! Держи!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 Серёжка Бружак Глинка Клинка Квали, Сем и Зельцер, Стёпка Жаворонок. Пойдет? Кто? Жаворонок. Нет, шины прокалывает, сухари вяжет. Приди да с вами. Вот на дях немецкий офицер в рите купался, ага. он ему штаны и рубашку перевязал, ага. намочил, ага. песочком посыпал. Попробуй развяжи. Да нет, я вспомнил, как ты на Гайдамака наскочил. Силён. Федор, а ты его здорово как чирикнул.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 Понятно? Понятно. Давай, зови, ребят. Ребят? Ага. Сейчас. Ныщен. Сада, Сада. А Вот, господин Афицер. Господин Афица, я знаю, кто освободил арестованных. Это сделал Павка Корчагин. Самый отъявленный хулиган в городе. No. Я знаю, где он живет. Амигрерас, Ансайдерс.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 Андайка прес. Бумага. О, ловко. Товарищи, не сдавайте оружие. Щорс идет на шипетову. Вооружайте сбить немцев. Шепитовский комитет партии большевиков. Это мой комитет большевиков. Ишь куда метите? Успеете. Вы комитету ищите только помощники. Ну, действуйте. Давай расходись. Куда ж мы с копом? Расходись поодиночке. Осторожно. И можно с песней. Казак на винонку,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 большевиков. Не ты сделал освобождение матросу, а? Матроса, ты освободил? Никого я не освобождал. Ничего я не знаю. Ничего я не знаю. Ну я тебя прижму к ногтю, щенок. Базиса, щенок. Цуценят, а? Ау-ау-ау. Супа. Так точно. Мальченко. Zij winnen? Wil was het? Wil was het? Wil was het? Wil was het? Breng ze nog maar, slukken jongens. Троса, ты освободил. Ничего не знаю. Не знаю. Против собака, от 3 минуты. слухаю. Давай. Ну ты. Давай. Да, ты что же рубаху, реб ⁇ ша? Как ты... Под их, под их, под их, под их, под Что? Тебя упивать надо. Два раза. Нет, три.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 Никого я не знаю, ничего я не знаю. Убили? Нет. Говорит, сколько тебе присны? Приснись, Присныть. Ей бог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 Лоука, тут у тебя с Жухраем вышел, да? А наверху ты об этом ничего не говорил? Нет. Били. Били. Плакал. Нет. Хорош.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 Стараюсь сделать все, чтобы Павел Корчанин получил по заслугам. Негодяй. Какую конягу? Чья коняга? Забирай свои твоей Маша марш отсюда! Ах, безобрат! Ты за что сидишь? За торговлю, батюшка, за торговлю. А за какая торговля? Комендант четыре бутылки самогона взял. Я просила, чтоб платили, а меня посадили. Довольно убирайся, к чему? Ах, тихо, кого тихо, понасажали, тихо, мой комендант! Вы что здесь делаете? что такое? Как а безобразие, головы туда? капустяны! Что? Что? Кого понасажали, забирайте маски, маршёрт, вниматель, марш, отсюда! Спасибо! Как безобразие! Ну, а ты что здесь делаешь? А я, я, я от седла крыло отрезал на подметке. Какого седла? У нас казаки стояли во дворе, я отрезал от седла на подметке крыло. Если бы я знал, я... Марш домой! И скажи отцу, что он тебя вздул, как полагается! Ну, ты шел Ты забрал! Черт на! Что такое? Ты за что сидишь? Вас... Что, что ты тянешь, ты тянешь? А ну, забирай монастский марш отсюда! Вот. А ты что? Что ты рот разъявил? Я тебе говорю, забирайся отсюда, вон!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 Живу ли я, умру ли я, я, мошка, все счастливая. Папка! Мы пришли проститься с тобой, папка.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 До свидания, ребята.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 On a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 Wegen einer Art bolchewistischer Agitation unter der von illegalen und staatsfeindlichen Hochschriften. Agitation, за ее выступление. Валерий Буржак 16 2 месяца. Назаревич 15 17. Павел Васильевский 17 лет. Иванов 15 17 Николаев 15 лет. Иван Жаров 16 лет. Буржак 16 лет. Сергей Буржак 16 лет. Клим Петровка Самуил Ещенко 16 Сара Розенфельд 16 лет. Илья Путерка 4 месяца. Приговаривается к смерти через повешение. А мы давно приговорили вас к смерти. Вас, господин лейтенант Краузе, сколько бы вам ни было лет. Тебя, тебя, тебя и тебя. Всех вас, которые пришли к нам, приговорили мы к смерти. <музыка> Потому что боятся, но они все равно погибнут. Город наши и тогда все дороги, все тропинки, по которым пришли к нам, покроются их же телами. Апку бели! Апку бели! Апку! Апку! Корчагин! Корчагин.